Uh, ну, давай что-нибудь из Линкен uh, Парка. Давай. прям можно приглать нормально все? Спасибо, спасибо. А? А ты откуда? Волгоград. Понятно. А ты О, ничего себе. Как там, слушай, Новосибирск, ну это прям снег да постоянно. Вот какая сейчас погода у вас там? Какая погода сейчас у вас там? Ну нормально. Это что значит? Жарко. Типа. А, Последний лет, день лета. А, -а, -а. мне почему-то кажется, что Новосибирск Сибирь холодно вообще, прям что-то ужас. Да, нет. Слушай, кажется. если есть Новосибирск, значит, наверное, есть э, Старосибирск. Друзья, всем привет! Немножечко подзадержался я с выходом этого видео, но я обещаю, оно вам обязательно понравится. Давайте поможем собрать 20 тысяч подписчиков. Там не хватает, вот, прям совсем email. Вы же бэд -роман сейчас пели? Да. Сразу, сразу с первой ноты просек. Как дела у вас? Все хорошо. Круто. А вы что, откуда? Мы с Астрахани. Ох ты ж. Блин, слушай, у тебя стримерское кресло, крутое. Я о таком мечтаю только, но у тебя есть уже. Ну да. А у тебя гитара, как у меня в пятом классе. Да, мы мечтаем о такой гитаре, но она у тебя, понимаешь. А, да. Давайте поменяемся. Просто у меня гитар много, а вот сту стула нет нормального. Ну приезжай в Астрахань, мы поменяемся Я понял. Че, чем занимаетесь? Да вот сидим, пытаемся найти что-нибудь веселое, попадают только члены и какие-нибудь турки Члены? Слушай, ни разу здесь еще не встретил члена Ну видимо тебе повезло, все члены нам попадались А, ну я думаю вы не против? Ну, на самом деле как-то Но не здесь Ладно, ладно Я понял, может что-нибудь сыграть вам такое? Сыграй, если очень хорошо будет слышно и терпимо, как говорится. А меня плохо слышно? Нет, тебя слышно хорошо, просто до этого кто-то пытался играть, были такие... Мы что слушать невозможно было. Так, ну давайте попробуем что-нибудь. Я небольшой умелец играть на гитаре, <laughs> но попробовать, попробовать что-нибудь можно. Ага. Играть умеем, тоже так же. Ды -ды -ды -ды. -на. Круто! А вот так сможете на укулеле? Стоило как бы ну сначала выебываться. Можно же было сразу же показать свой талант. Я знаю девчонку вот эта песенка, почему-то заходит, я вообще без понятия. Я знаю да. Блин, девчонки, вы крутые, вы прикольные. Вообще, на самом деле, я здесь сижу полтора часа и, наконец-то, встретил девушек с нормальной камерой, с нормальным микрофоном и с нормальной реакцией. Поэтому я более чем доволен. Лично. Мы тоже довольны. Так, как он переключился? Как он сейчас переключился? Он же спал. Кто переключил? Ого, мужики, здорово! Здорово. Чё там, как оно? Сами откуда? Минводы. Откуда? Минводы. Минводы. Минводы. Ставропольский край. Северный Кавказ. Тихо-тихо-тихо-тихо, с каждым словом страшнее становится, я все понял, ребят. Да ничего, воюем потихоньку. Со здоровьем воюете, судя по всему. Э, а чё-нибудь можешь сыграть нормально такое? Такое, что прям... Да? Да-да-да. Ну типа лопа, бля. Чтоб душа развернулась, а потом свернулась. О, чё Я сейчас не о проснулся проснулся и переключил меня здравствуйте а вы играете да да а что играете что а умеете ш... ой а что сыграть-то я даже не знаю ну, не знаю, давайте, типа, что-то стандартное, там, либо Слоя, либо, там, Макса Коржа. из последнего альбома Коржа. Красиво играешь. Спасибо, спасибо. Слышала хоть эту песню? Ну что-то слышала. То, то ли тепло, то ли время Не ли... Не, Походу, не, время... не не не не не не не не Смотри, что у меня с баре. Я ее ставлю, да, Она умная. Смотри, Смотри, в чем проблема. Покажи указательный палец, как ты ставишь. Вот. Баре так нельзя ставить. Ты ставишь вот баре слишком, видишь, палец у тебя прям вообще вот так вот. Вот так вот палец. Он не должен быть так. Максимум вот. Не, еще ниже, еще ниже. Кто тебе такой показал? Еще ниже. Учитель. Ни ниже, в плане палец, палец. Нет, еще ниже. Стоп, стоп. При баре палец ставить нельзя вот так ставить. Так даже я не смогу тебе бары Ну грязно звучит. Ниже поставь его, ниже. В на лапе? Ниже, в смысле высота пальца. Вот она, высота ну, так, пальца. Вот смотри, я вам ниже поставила. Нет, Ниже Ближе нет. К Ниже, сколько можно раз объяснять, ниже, он у тебя вот так вот палец, надо а, ниже, ниже. Вот надо Наоборот, не надо так. <свеч> <свеч> почему? Ниже, ниже, я он должен быть... Является... Как я понимаю, сейчас всех тех преподавателей, с которыми я занимался, <свеч> Так, смотри, еще раз давай. Нет, нет, нет, нет, послушай меня. Стоп, стоп! Ты прикалываешься? Я не знаю. Да в смысле как прикалываешься? Я тебе говорю, подожди. Я тебе сейчас покажу, как ставить баре, и дальше пойду, хорошо? Давай. Потому что ты делаешь это неправильно и ты никогда в жизни не сможешь его сыграть. Я сейчас просто один раз покажу. Поставь указательный палец так, как ты ставишь при баре. Ну, ты ниже гитару опусти, куда ты, что ну, вот. Что, на арфе играешь? Покажи, как ты ставишь его. Вот. Еще чуть ниже поставь, чуть-чуть. Вот. Ну как это ниже, ну как это, это же выше. Ну ниже, ниже, ниже, вот, стоп, ниже, вот, вот, ниже, вот, все, стоп, вот, все, вот, все, отлично, а теперь фа, все, а закрой дверь, уйди, я занята Урок идет, а теперь, а теперь фа мажор, вот так вот поставил Тьема, ты Тьема, да, не мешайся. Какой аккорд ты ставила? Покажи аккорд, который ты берешь с бары. Ну, допустим, ля-минор хочу. Дай. Ты попробуй убрать здесь. Раз. Ля-минор не берется на первом ладу с бары. Я знаю. Ты, ты, слышишь, ты, ты слышишь, что неправильно что-то звучит? у тебя звучит вот это... так и должно быть Пос... запомни вот посмотрите в камеру показываю вот так должны располагаться пальцы попробуем сыграть группу крови Все, друзья, можете меня хейтить, я переключил, это не просто невозможно. Я объясняю, как нужно, меня не хотят слушать. Еще более того, прям специально, как будто бы играют ну, неправильно. Ну, давит на мозг, правда. Спасибо большое за просмотр, если тебе понравилось видео, поставь ему лайк, напиши комментарий под ним и подпишись обязательно. Спасибо большое за донат Назару Наквасову, он, кстати, просил передать привет своей подруге Вике Лазаревой из города Шебекина. Передаю привет. Еще раз спасибо за просмотр, пока.